Mm. <music>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 которые были предоставлены для сопровождения для таких детей в наше учреждение образования. Это как раз студенты вашего учебного заведения. И они нам оказывают глобальную э, помощь организации обучения этих детей. Международный конкурс-выставка «Вектор успеха-2018» направлен на разработку совместных научно-практических проектов, расширение связи между образовательными учреждениями и вузами России. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универньюз.